так ребятушки всем привет сегодня 27 января 2019 года посмотрел таежника гил максима они там варили шулюм из утки короче сейчас буду варить вот этого осеннего крикоша сварю потом мяско его на обжарю и сделаю плов А шулюма с этого жишки сделаем супчик короче макс нахуй раздразнил вот Оттаял в лед. Сейчас буду ставить казан. Кстати, ребятишки, вот видно попадание. Дробовые. Видите? Чик -чик -чик. Чик -чик -чик -чик -чик. Вот такой вот крикошок у нас был. Смолил я его. Газовой горелкой, короче. Горелка называется следопыт. Короче, ребятишки, так мы сегодня и не сходили, не постреляли этот фетр. Вот Человек задержался. Ну все, ребятишки, давайте ждем продолжения приготовления. Для плова нам понадобится утка. Приправа для плова. Лук. Чеснок. Тещин чеснок. А также понадобится морковка. Томатная паста. Рис. Вот такой вот. Смесь белого и красного. Короче, ребятульки налил в казан суткой кипятка. Сейчас варим это все дело. Ну, чтоб мясо сварилось нормально. А потом обжаривалось, чтобы оно было мягкое. Чайная ложка соли сюда так. Вот, ребятишки, пока вот такими кусочками морковочку режу. Уточка уже закипела. Сейчас надо будет снимать накипь. Вот, короче, видите, кипит уже, накипь есть. Что-то у меня, короче, лампочка в начала. Порезал лук полукольцами. Короче, вот такая наваристая жидкость получилась после уточки. А вот сама уточка сейчас будет остывать чуть-чуть, разрезаться и обжариваться. Но сперва обжарю лук и морковку. Короче, ребятишки вот нарезал мяско сейчас обжариваю морковку потом лучок и следом мясо обжариваю так ребятки наливаем в казан вот столько масла считайте бульки. Короче, вот столько. Да, хватит. Закинул ребятульки морковинку. Сейчас, короче, она уже начинает обжариваться. Где-то я смотрю, чтобы масло как начинает кипеть. Ну, уже вот сейчас буквально через полминутки можно остальную морковку высыпать. И обжариваем ее. Минут пять примерно. Вот, короче, ребятки. Делаем вот такой вот маневр. Вмешаем макровочку Маслице сразу пожелтело. Все. Ждите процесс. Короче, полным ходом уже обжаривается моя кролочка. Макровка. Морковка готова. Сейчас будем жарить лук. золотистой корочки, ребятки. Полуфольфы. Пока что золотистой корочки еще не видать. Но можно это очень быстро проебать. Момент этот. Но что-то, ребятульки, я считаю, что уже нормально обжарилось. Сейчас, короче, вытаскиваю лук и закидываю мясо для обжарки. Вот и обжаренный лук. бубенем мясо. Это Три обжариваем это Этот запах дикого мяса не передать. Особенно, что вот, думать, жижечка с него. вообще охеренно пахнет дичью У меня сейчас обжаривается. Видите, уже начинает желтеть. Красота так, ребятки. Ставим лайки, подписываемся на мой канал. Нужно накрыть казан. И пускай обжаривается до корочки тоже. Кстати, ребятушки, рис я промыл. Получилось вот две тарелки и чеснок, короче. Сделал так. Но крупных зубчиков у меня не было, головок. Чтобы их натыкать Это в процессе я вам покажу Но получилось вот такими вот хуйнюшками Дальше покажу что я буду с ним делать 4 чайных ложки томатной пасты в кружку И короче сейчас я Залью это водой все Размешаю до однородной массы И это потом будет заливаться в плов Раньше я делал больше Но это перебор Сейчас буду меньше делать Короче концентрацию уменьшу Вот ребятки получилась вот такая вот бодяга буду мясо мешать короче мясо у нас можно сказать что уже готово вот такой обжаривший консистенция вот. я считаю что она готова короче сверху кидаю морковочку короче закинул морковку сейчас следом лук кидаем короче вот так вот должно получиться у нас сейчас короче сюда ребятки загубениваю рис Забубенил первый слой риса, короче. Теперь сюда я буду чайную ложечку высыпать приправы, короче, а, приправоч. Короче, приправа должна быть обязательно с барбарисом. Пауза. Вот она, видите. Забубенили, но ее размешивать не обязательно, ребятки. Пауза. Выкладываем вот таким вот, короче, слоем чесночок и засыпаем сверху оставшимся рисом. Вот, короче, ребятушки, засыпали это все рисом. Теперь выливаем туда это вот с томатной пастой всю фигню, заливаем, залили, да, сейчас это все разровняем чуть-чуть и так, чтобы это прикрылось, чесночок у нас скрыт, все, и теперь заливаем это все дело кипятком, аккуратненько, чтобы не вспенило, ну в смысле не поднимало риф, короче заливаем примерно вот сантиметра на полтора два. Как рис скрылся Вот, ребят, вот так достаточно И накрываем это все крышкой И варим, пока вода не испарится Вода испарится До риса дойдет, опять заливаем Это все дело варим примерно час Короче, вот такой вот процесс Ребят Водичка уже испаряется Скоро испарится Опять добавим. Время готовки у нас уже 16 минут. Ну, я думаю, раза три придется воды доливать. Солить я вообще не стал. Прошло, ребята, что всего две минуты, Видите, уже как водичка махом выпарилась. Доливаем снова. Маловато, конечно, у нас в Чеснок не придавлен сильно. побольше, я обычно говорю, вообще полный получается. Еще раз выкипело. Еще доливаем. Короче, 28 минут готовится. Вот, ребятки, уже третий раз водичка выкипает, плова все больше становится. Короче, 40 минут готовится рис. Такие вот, да. Сейчас покушаем. Ну, еще чуть-чуть твердый. Короче, думаю, до часа будет варить. Короче, ребята, четвертый раз залил водой. Я думаю, еще может даже пятый придется Ну че, ребятульки Долил воды пятый, наверное, раз Не помню точно Короче, ровно Без одной минуты час варится Это чисто с рисом Рис варится Короче, смотрю, Макс Таежник Гилл. уже четвертую серию 18 сезон, короче Сейчас смотрю, как он там С лодки щуку тащит Кстати, подписывайтесь на Макса. Таежник Гил, короче, канал называется, Катя, Ветер ТВ, а, Евгений, Сибирский Бродяга, Найк, Охота Рыбалка, Серега, а, блин, как же она называется, на Речной Волне канал, ну и там много-много других, Лера у нас там есть, Майер, и еще, кстати, ребятки, у нас есть своя группа в WhatsApp, у кого есть WhatsApp, пишите мне комментарии под видео, я вас всех добавлю туда, ютуберов, у кого подписчики есть. Ну, кто занимается своим каналом, кто хочет добраться до монетизации, всех к нам в WhatsApp. Ждем. Ну что, ребятушки, варится уже рис час-десять минут. Сейчас наша основная задача на быстром огне а, сделать так, чтобы наша вот эта вся водичка испарилась из плова. Вот. Я, короче, сейчас уже ну, почти в конце водичкой когда залил уже, Опять добавил туда 3 чайных ложечки соли вот я считаю что это будет нормально короче по вкусу сами добавляйте вот так вот я делаю вот такое вот отверстие вот здесь вот вот. это отверстие индикатор того что о, с клова испаряется вся вода до самого низа вот как испарится будет видно то бишь плов будет потом разваливаться вот так не будет липким и клейки будут. Конечно же, лучше было бы сварить это все дело на костре, чтобы было с дымом. Ну, и на газу тоже нормально будет. Ребятки, вот такой момент еще. Короче, у нас получается по кругу лопатки вот так прошлись. Отодвинули от стеночек, чтобы плов не пригорал, короче, к стенкам. Вода выпарится так еще быстрее, короче. Пойду, с сына плачет. Короче, испарение идет полным ходом, ребятишки. Осталось намного меньше. Видите. Такие вот дела. Ну вот, ребятулька. Вытирает жир. Маслица вернее. Вот все фигня. Короче, я считаю, что плохо готов. Сейчас выключаю газ. И пускай стоит, он еще испаряется. Покажи у нас в магазине, ребят. Все. Покажу его потом на столе. Ну вот, ребятульки, плов готов. На противине. Вот видите, какая аппетитная шеечка, утиная. Крикаш 2018 года. Так что ставим лайк, если вам понравился мой рецепт приготовления плова и сам плов. Конкретно вот такой. Ну все, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео. Буду рад любому новому подписчику с колокольчиком. Всем пока, удачи. Ну еще заключительное видео будет на столе. Ой -мо, свет вообще потушили. Ч за фигня? Интересно, друзья, что сейчас будет? А будет вечер с пловом. При светях. прыгает так короче будем разливать наш сок гранат вино мы не пьем у нас компот свой домашний начинает брожение мы даже компот перестаем пить. И вот начинаем мы пить чистого вот сок гранатовый. Ну ладненько. Давайте. Паузу. Сыночка, ты что, тоже плохо хочешь? Тебе ещё рано. У тебя только всего два зуба. Сейчас мы попробуем. Наш Ну ты че, сына? Ну, мальтийскому мой. Да. Ну, все, короче, ребятишки, подписывайтесь на канал. Ставим лавки. лайки. Лайки. I love to go about it. <laughs>